Ну что, сегодня можно сказать, вспомним старину и откроем миллион случайных ножевых кейсов, поехали!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 со стопроцентным бонусом к депу будет находиться в прикрепе. Переходи и выигрывай, а мы продолжаем. Всем привет, дорогие друзья, это ну вот ну вот даже уже наверно представляться глупо, это человек YouTube. Мы на топ-скине, напоминаю, что у вас есть промик на 40% от g4R. Кто хочет пополнять и кто не хочет, не пополнять, никого не заставляю. Но это лютейшая поддержка канала, потому как с этого небольшой процент, но ну, я имею. Короче, вот кому интересно, промик, все, уже достаточно. Про эти промики все и так. И так. Все и так про них прекрасно знают. А Сегодня мы вспомним действительно старину и все-таки откроем а, ножевые кейсы. У меня на канале было очень много роликов случайные ножевые кейсы. И это легенда, кстати, неплохо. 38 тысяч! Да, это не неплохо, не это вообще отлично. 60 кусков есть. Спасибо, до свидания. И что хочу сказать, что эти ролики со случайными ножевыми кейсами заходили как горячие пирожки. Потому как если бы они не заходили, то то вы бы не видели сегодняшний ролик «Миллион случайных ножевых». Кейсов автотроника только сейчас увидел, да что происходит. А хотя 20 тысяч. Честно, нож вот этот автотроника мне просто дико нравится. Но это реально очень и очень красивый нож. Я не понимаю ценообразования. Почему он такой дешевый? Тем не менее, это окуп. Ну давай 10 кейсов. Да что нет-то? Все-таки рубрика миллион ножевых кейсов. Вообще, рубрика миллион кейсов, это рубрика, где мы открываем максимальное количество кейсов на... Ну, я пошел, собственно. Ну тут. А, 30 -очка. Блин, я не понимаю, что с ценами. 30 11, человек реально вылетел из этой индустрии. Я просто не знаю, какие будут прайсы. Вот серьезно, ты мне покажи, я подумаю, что медвежий нож кровавая паутина будет стоить дороже, чем скелетный нож. Ну, серьезно, но это 90. Ой, блядь, смотри! Смотри, как это красиво! 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ладно, продаем. А, Давай-ка еще 10 ножевых. Кейса. Вообще, баланс на этот ролик Формился два видоса Это был Браво Кейс, это был Глобал uh, Оффенсив, ой, Глобал Оффенсив ТАК НЕПЛОХО НЕПЛОХО, ЦЕНА 36 тысяч Думал, будет дороже, но ладно, нормально, 127 тысяч. Ну и вот что хотел сказать, короче, ролик на этот э, баланс. Ролик на этот баланс. Ой, ну что я несу? Баланс на этот? На вот этот видос, который вы сейчас смотрите, формился два ролика. Мы открывали браво кейс на топ-скине. Которые стоят плюс-минус так же, как в стиме И мы открывали оружейный кейс первого тиража Который стоит дороже даже, чем в стиме И нафармили вот такой, ну действительно колоссально Колоссально огромно крутой, нереальный баланс И сегодня можно себе позволить записать подобный ролик с э, миллионом ножевых кейсов Да ты ж моя красота! Да ты ж вот знаешь, как с таким балансом Легко и не ну принужденно И не можно ролики записывать Кстати, мы сейчас минусанулись, что достаточно страшно Просто по той причине, что я думал, там ножи были дорогие. Типа, кровавая паутина, это всегда дорого. Но сейчас показалась обратная сторона медали. Дамасская сталь? Ну, ну, ну, ну все, А что то а чё за фигня? А почему Человеда на живые кейсы начали сливать? Мне это не нравится, топ скин. Ну вот от слова вообще совсем человеку это не нравится. Волны, блядь! Волны, нахуй, это мне сколько?! 85 тысяч, блять А вот это кайф а вот это уже, ну, простите, я стараюсь Не материться, но это, это заебись Это мы, конечно, сейвим Ну его нафиг волны Все, и, и, блин, да это круто Это вообще круто Ну вот это, блядь, волны, нахуй Ладно, прохладно, давай-ка мы с тобой Найдем сейчас топ-кейс Я не могу не вставить топ-кейс В ролик дорогой, да, где мы открываем Ноживые кейсы, ну, но, блядь, волны Выпали, пиздец, ребят Вот это реально круто, вот это прямо Охуенно, вот можно Немного, да, поматерюсь И уже многие позакрывали после данных Выражений ролик Ну ладно, похуй, всем спасибо Кто остался, поехали 10 топ кейсов, блять, ну вот Сейчас еще и какой-нибудь, не знаю Огненный змей упадет, будет круто Или мраморный градиент, давай что-то подобное Блять, ну и неплохо Демоны, бля, демоны много стоить могут 19, заебись, раз есть Где второй демон? 14, все, кайф, блядь, это еще 72 тысячи, а подожди, а, мы в минус ушли, блин, я почему-то подумал, что мы присунулись, ой-ой-ой, ладно, ладно, настроение, good, настроение, good, все, супер, ну давай дальше, еще открыли 10 топ-кейсов, ну графи 9 почему графит такой дешевый ну ладно блять ну ладно волны есть хули расстраиваться волны блять человеку волны бабочка выпала давай ка еще медузу медузу ну великий демон это good графит я думал он дороже стоит 9 тысяч да опять да то же самое блядь. ну это слабо определенно слабо мне хотелось бы больше дропа увидеть все-таки стоп кейса то что сейчас было ну это маловато понимаешь это прям мало Блять, пламя нахуй, вот это уже другое дело, Блять, другой разговор, у меня сейчас 11 часов ночи, меня соседи ёбнут, <с> ладно, похуй, ну, придут, скажу, слушай, ну, мне пламя выпало, Скажет, да, мы тебя, блять, понимаем, Дигл тоже, я его продал, блядь, ой, это, это из-за того, что у меня уже ночью случайно ёбнул пламя, ой, блядь, как по заказу. Ты же моя, ну нет, пламя все, это уже значит человек не продавай, блять, не надо, оно того не стоит, блять, два пламени, но пламя это конечно всегда заявись, вот знаешь, помню времена, когда пламя стоило, ну в районе, блин, не соврать, тысяч наверное, шесть. Еще один великий демон. А давай-ка мы контракт 300 лет не было контрактов А мы сейчас возьмем и сделаем контракт Сделаем контракт на 38 тысяч рублей а, Нарисуем сердечко и здесь поставим Мое лицо, когда мне выпали волны И, собственно говоря, а, пламя Ну, это типа я Тут вот волосню, сделаем вот так Вот, и тут напишем чел. Ой, куда-то улетел, куда-то улетела Так, че... Лове... Во, Готово, Ничего не понятно. Ну ладно. Эпроуфт. Что значит? Подтверждено. Говно. Ну это реально говно. Ладно, 20 тысяч. У нас 43 тысячи бонусов. Слушай, да неплохо. У нас пламя есть. И... <кх> что то я голос немного подсорвал. Горло заболело. Ладно, бывает. Бывает. Но когда такое происходит, конечно, по-другому никак не отреагировать. Я что предлагаю? Давай-ка мы на все бонусы на деньги отгуляем. Ну, к сожалению, не могу десятку открыть, но ну, давай 5 кейсов. Это самый дорогой кейс за бонус. Слушай, реально гор горло сорвало что-то, заболело. Ну, блин, пламя с волнами выпало. Как, как здесь по-другому реагировать? Тоже неплохо. Ну, да, конечно, распространение может дорого стоит. 6 и... Ой, неплохо. 13 тысяч. Вообще хорошо, вообще хорошо. Давай все-таки откроем напоследок пару ножевых кейсов. Ну, допустим, 3, 2, 1. Полетели любители ракет. И сладких конфет. Ну, кал, кал-калыч. Так, ладно, приятно познакомиться. Два кейса. Фастиком уже докрутим, потому что я, ну да, нормально. Хотел сказать, я, щ... я сомневаюсь, что сейчас что-то будет падать. Но да, патина, да, убийство. Неплохо, я голос сорвал. Блин, вот что мне не нравится, я реально сорвал себе голос. Мне очень сильно заболело горло. Я все-таки хочу что-то выбить, чтобы открыть еще, ну, либо свой кейс, да, под названием Я лан. А, да, вы поняли, либо открыть топ-кейсы. Я прям хочу это сделать, но, наверное. Ну, давай-ка мы откроем лаз кейсы, нож оставим. Тем более за калку, за 36 тысяч, блин. Короче, огромное спасибо. Блин, реально, сегодня прям годный ролик был, я сейчас не могу кричать, потому что ну, я сорвал голос себе, походу. Это был человек, вам огромное спасибо за то, что вы со мной. Напомню, что каналу 10 лет, сейчас на странице во Вконтакте конкурс идет. А, я только сейчас заметил, что тут эти Арнольд Кейси, вот это, ностальжи. Ставь лайк и пиши коммент, если помнишь. Ну... Но... Короче, только получился видос канал 10 лет, всем спасибо, кто со мной, блин, я голос сегодня сорвал, ну, это был человек. А, по итогу волны, пламя и а, керчь закалка поверхностная. Всем спасибо, я рад, я счастлив, вот это хороший подарок от скина был, всем пока.